Йо, и сегодня я покажу, как вы можете заработать деньги. В одним очень интересным и самое главное крайне простым способом, то есть зарабатывать сможет даже тот человек, который вот только-только начал познавать интернет, тем более я вам еще это наглядно на примере покажу. Так что досмотрев данный видеоролик до конца, вы уже сможете приступить и начать зарабатывать. Вам потребуется лишь 5-10 минут для того, чтобы выполнить все эти действия, которые увидите в данном видеоролике. И у вас еще долгое время будет капать. Пассивные отчисления. И да, это ни окром мне партнерская маркетинг. То есть нам не нужно будет копировать какую-то свою ссылку, вставлять ее, ждать, чтобы кто-то по ней перешел, что то купил. Нет, мы не будем использовать даже соцсети для этого. Поэтому все гораздо проще. И я прошу собиться прямо сейчас, то, что вы подписались на мой канал, конечно же, поставили свой большой палец вверх под этим роликом, нажали колокольчик, чтобы не пускать никакие новые важные уведомления о моих видеороликах. Ну и написали свой комментарий. А мы погнали внутри моего компьютера, добро пожаловать, мы находимся на сайте shato.stack.com То есть даже если вы слышали об этом сайте, даже если вы им пользовались схемой, которую я хочу вам показать И с помощью которой мы будем зарабатывать свои деньги, прямо пассивные деньги, достаточно хорошие я могу сказать То есть самое главное, что хочу отметить здесь сразу То есть мы можем выбрать вот здесь справа вверху язык русский Что это означает, то есть Данный сайт предназначен для всех пользователей, то есть, неважно, в какой бы стране вы бы ни находились, то есть, в любом мире доступен этот сайт, где бы вы ни находились, именно вы сможете зарабатывать. Давайте немного расскажу, что мы будем делать на этом сайте. То есть, этот сайт, так сказать, здесь мы можем покупать какие-то изображения, продавать, то есть, стоковые видео, музыку. И на данном сайте покупает изображения, музыку, видео очень много брендов. То есть, даже Google здесь покупает Marvel. Это намного дешевле, чем снять какого-то фотографа, которому нужно платить, к примеру, сотню, а то и тысячи баксов в час да, зависит насколько сложности фотографов конечно же мы можем выполнить все эти действия используя просто ваш смартфон и вашу камеру но я вам покажу как это сделать даже если у вас нет смартфона у вас есть только доступ в интернет и в принципе вам вообще не нужно даже поднимать свой палец то есть делать просто буквально сидя у себя в кресле дома на диване и имея просто доступ в интернет то есть нам не нужно будет показывать никаких своих денег то есть мы не будем попадать никакие изображения никакие подписки нам даже не нужно будет вести свой бизнес то есть мы просто пришли сюда зарабатывать так сказать с нуля просто сели и решили попробовать зарабатывать и я покажу как это делать и почему это огромный потенциал для того чтобы получать множество то есть огромный пассивный доход пассивный заработок на данном сайте потому что мы здесь можем продавать картинки музыку фотографии да все что угодно здесь можно продавать смотрите внимательно потому что я вам покажу где мы будем доставать данные картинки которые реально предназначены для того чтобы их продавали то есть вы будете полностью обладать правами на эту картинку и там прям будет написано то что именно вы сможете ее продавать, то есть, картиночку и спокойно зарабатывать эти деньги. Преимущество этого сайта в том, что вам не нужно здесь нигде рекламировать себя, то есть, писать где-то, оставлять свои ссылки, типа, чтобы у вас что-то купили там где-то, перешли по вашей ссылке, пожалуйста, там купите, перейдите. Нет, мы этого делать не будем, потому что данный сайт будет давать вам абсолютно бесплатный трафик, то есть, если зарабатываете вы, то и зарабатывает данный сайт, поэтому ему выгодно, чтобы у вас покупали Какие-то ваши, так сказать, услуги, продукты, но в данном случае мы будем продавать очень хорошие качественные изображения, какие, где мы будем вставать, и я вам все это покажу. Конечно, если у вас есть фотоаппарат, телефон, то есть обычная камера телефона, вы хотите что-то заработать здесь своими руками, то есть ничего не скачивать, не перепродавать, ничего не делать то вы можете, конечно, фотографировать там животных, природу. То есть, если вам нравится, вы сможете зарабатывать даже используя просто обычную камеру на своем телефоне, фотографируя какие-то изображения и продавать их на данном сайте. И сейчас я покажу вам доказательство того, что на данном сайте происходит десятки, а то и сотни тысяч операций, то есть покупок, продаж ежедневно. То есть, мы копируем ссылочку shatterstack.com, копируем ее и заходим на сайт similarweb. Com. Здесь нам нужно вставить в поиске, то есть просто вот так нажимаем вставить и нажимаем вот тут поиск, то есть поиск нажимаем вот здесь. Зачем мы это делаем? Потому что данный сайт поможет нам посмотреть абсолютно статистику всего этого сайта, сколько здесь посещений, на каком он месте находится. То есть смотрите, shatostack.com, этот сайт, мы видим, что на мировом уровне, то есть на мировом масштабе сайтов он находится на 389 месте. В Синяных Штатах он находится на 620 месте, да, этот сайт similarweb. Ком. Если вы хотите проверить какой-то абсолютно любой сайт, вы можете здесь его проверить. Также здесь есть расширение, то есть вы можете установить расширение в ваш браузер и точно также смотреть про сайты, информацию какую-то. То есть спускаемся вниз и мы сразу можем увидеть данный сайт в месяц, то есть за 30 дней посещает больше 76 миллионов человек. Поэтому это огромный потенциал, чтобы зарабатывать... Пассивные отчисления, пассивный доход, потому что загрузив всего лишь один раз одно изображение, его будут покупать множество раз, то есть один человек его купил, потом второй его купил, то есть не бывает так, что его один раз купили и все, оно пропадает, нет, оно, оно продается множество раз. Оно будет продаваться, и продаваться этот сайт будет вам давать абсолютно бесплатный трафик. То есть давайте посмотрим вот эту вот графу, где мы можем видеть, сколько людей посещает данный сайт. Смотрите, то есть в феврале 2020 года данный сайт посетил 76 миллионов человек, то есть даже больше 76 миллионов человек. В январе это 75 800 тысяч человек. И в декабре 72 миллиона 600 тысяч человек и так далее. То есть, вы можете посмотреть на эту статистику. Я вам просто показываю. Также здесь мы видим, сколько человек посетили в процентном соотношении из каких стран. То есть, на первом месте это Соединенные Штаты. На втором месте это Индия. И на третьем месте Раша. То есть, из России. В России люди тоже пользуются данным сайтом. Они здесь зарабатывают. То есть, сайт реально рабочий. Вы сможете здесь зарабатывать спокойно. То есть, не нужно никаких навыков. Не нужно там фотографировать, ходить что-то. Конечно, если вам это нравится, к примеру, вы любите фотографировать, то это отличный способ вам зарабатывать хорошие деньги на вашем любимом деле. То есть мы можем здесь вот навести, к примеру, на Соединенные Штаты, и можем посмотреть, то есть вот тоже также в процентном соотношении, сколько людей здесь посещает, то есть Индия, вот Россия, то есть реально топ страны, и в топ страны, то есть в топ-3 стран входит Россия. Это уже о чем ты говорить, что здесь люди точно зарабатывают какие-то свои деньги. Давайте вернемся на сайт shatastag.com И я вам покажу, как мы здесь будем зарабатывать То есть мы перевели в верхнюю часть экрана данный сайт И здесь мы выбираем вкладочку Продавцам материалов То есть выбираем вот эту вот вкладочку Попадаем на данную страницу, где написано Демонстрируйте свои работы и начинайте зарабатывать Присоединяйтесь к глобальному сообществу автора Shatastag и зарабатывайте деньги на том, что любите То есть реально простые действия Мы создаем какие-то изображения То есть мы можем это делать с вашего мобильного устройства То есть с какой-то камеры, если вы хотите это делать Также следующим шагом мы отправляем материал и зарабатываем деньги. Все, никаких сложных действий от вас здесь не требуется. Мы спускаемся вниз и видим, что выплачено больше 1 миллиарда долларов на этом сайте. То есть... 1 миллиард долларов выплачен только с этого сайта. Представляете, сколько здесь выплачивается денег ежедневно. Это просто сумасшествие. То есть присоединяйтесь к нашему глобальному сообществу. То есть реально, здесь мы можем посмотреть глобальные доходы. Это означает то, что данный сайт доступен в любой стране мира, где бы вы ни находились. То есть давайте нажмем сюда «Посмотреть глобальные доходы», чтобы увидеть, кто сколько из каких стран зарабатывает. То есть сразу мы видим, что выпущено более одного миллиарда долларов и здесь написан путь к одному миллиарду долларов то есть мы можем увидеть что Европа 105 и три миллиона долларов из Германии почти 6 миллионов долларов. То есть, мы можем также пролистать и посмотреть. Это, кстати, доход с годами идет. То есть, за один год. То есть, по сравнению с прошлым годом, выросло какое-то количество. То есть, здесь не за все время, а только за один год. Азия, 26.6 миллионов долларов. То есть, мы можем реально здесь пролистать и посмотреть, если вам интересно, кто, сколько из каких стран зарабатывает. Конечно, здесь не всех стран, потому что во многих странах зарабатывают меньше. Здесь просто наиболее больший объем, который привел к миллиарду долларов. То есть, если здесь кто-то зарабатывает, где-то примерно... 500 тысяч долларов, то есть, возможно, здесь этого не покажется, потому что здесь не все страны отображаются. Здесь просто статистика, тем более это годовая статистика для того, чтобы люди могли ознакомиться, кто здесь сколько зарабатывает и с какой стороны денег. Что ж, давайте приступим к тому, чтобы начать зарабатывать. Мы ознакомились, кто где сколько зарабатывает, потому что многим интересно здесь. Мы заходим на страничку и здесь выбираем присоединиться, то есть выпущено более 1 миллиарда долларов и нажимаем вот здесь присоединиться. Далее мы попадаем на страничку, где нам нужно будет заполнить информацию. То есть, вот видите, при снятии к сообществу и начинаете продавать за считанные секунды. То есть мы здесь регистрируемся. Регистрация очень простая. То есть здесь мы вводим полное имя, то есть, и это имя и фамилию. Далее мы вводим, отображаем ими, то есть это будет, к примеру, ваш логин, то есть, к примеру, Федор 1905. Вот, вводим 1905, Федор, и это будет ваш логин. То есть вы можете придумать какой угодно, главное, чтобы он был свободен. Далее мы вводим адрес электронной почты и ваш пароль. И теперь можем Абсолютно бесплатно загружать сюда любые изображения, то есть мы можем их продавать и получать много пассивного дохода. Нам не нужно где здесь ничего рекламировать, потому что данный сайт будет нам давать трафик автоматически. Ну и конечно же не снимая на фотоаппарат, на ваш телефон, не снимая видео, где мы будем искать эти изображения. Наконец-то я вам сейчас покажу этот сайт, с помощью которого вы сможете зарабатывать и выкладывать сюда любые изображения, которые вы увидите на том сайте, и продавать их, и получать много пассивного дохода. Этот сайт называется IDPLR. Точка ком. То есть, на данном сайте можем абсолютно бесплатно скачивать какие-то изображения, видео, то есть, книги и так далее. Смотрите, мы переводим страницу на русский, чтобы вам было понятнее. И сразу можем здесь заметить, что здесь продукты, которые вы можете перепродать и сохранить 100% прибыли. То есть, мы можем... Абсолютно бесплатно их сохранять и перепродавать и получать с этого доход. То есть, смотрите, мы прямо вот обратно перейдем на английский, чтобы нам скопировать одну, одну один текст. Мы нажимаем вот здесь Graphics и вставляем в поиске Graphics. То есть, графика мы будем этим пользоваться. То есть, это фотографии и так далее, которые мы сможем перепродавать. Мы попадаем на данную страничку, где мы можем быть абсолютно любые, то есть, какие-то истоковые изображения. Видите, сток, фотос, то есть, мы можем их взять и скачать. Также вы сразу можете заметить то, что смотрите. Чем перейдем в страницу на русский, то мы увидим, что здесь лицензия Resell Rise, то есть можно перепродавать данные товары. То есть, видите, на всех изображениях мы можем перепродавать какие-то товары. То есть, на всех это разрешено делать. Поэтому, чтобы вам здесь выбрать какой-то. Определенные, к примеру, стоковые фотографии, которые вы сможете продавать, я вам хочу сказать, что вы должны выбрать их крайне, то есть, так сказать, на свой вкус, возможно, или более подходящие. Также вы можете сравнить, какие популярные здесь картинки, и выбрать что-то похожее вот на данном сайте, потому что самое интересное, то что здесь мы можем скачать всего лишь два таких пака, то есть два каких-то пака с фотографиями, там где больше тысячи фотографий, то есть, ну, вы реально не ошибетесь, фотографий достаточно много, то есть выбираем, и мы бесплатно скачиваем здесь два пака, то есть мы просто вот нажимаем на любой пак, который нам понравился, например, вот этот и на данной вкладочке мы просто нажимаем кнопочку скачать то есть все ничего сложного от вас не требуется и это уже скачивается на ваш компьютер или на ваше устройство далее здесь мы можем прочитать то есть да можно продавать да может быть использован для личного использования может быть упакован с другими продуктами то есть мы можем делать с этим продуктом абсолютно все что угодно также здесь мы можем регистрироваться абсолютно бесплатно то есть регистрируется бесплатно платить за это не нужно так что мы берем какие-нибудь паки и перепродаем вот на стоковом сайте chatastag.com имею в виду, что у вас будет только два варианта того, что вы можете скачать ну их очень много, то есть фотографии в одном паке их может быть даже больше тысячи ведь здесь вообще 300 штук то есть, ну реально много то есть, смотрите, вы зарабатываете деньги то есть вы продаете Какие-то фотографии, картиночки То, что вы выбрали здесь На сайте shotestack.com То есть, можно получать даже больше сотни долларов Спокойно, то есть, не применяя никаких дополнительных усилий К этому, спокойно зарабатывать То есть, мы продаем И далее мы выбираем здесь какой-то другой вариант действия, То есть, мы можем здесь купить еще какие-то изображения То есть, немножко вложиться, чтобы перепродавать еще Соответственно, у вас идет больше и больше денег То есть, если вам, конечно, это уже нужно Или же мы можем использовать То есть, свою камеру телефона Фотографировать что-то ну, то есть, заработать вариантов у вас достаточно, вы можете выбрать более подходящие для вас или совмещать их. Ну и, конечно же, о таких способах заработка я рассказываю исключительно на своем канале, поэтому прошу субтитры в том, чтобы вы подписались на мой канал, поставили большой палец вверх под этим роликом, ну и нажали колокольчик, чтобы не ни новые важные уведомления о новых видеороликах. Ну и комментарии приветствуются, а с вами Бараловский, желаю вам хорошего и легкого заработка, получайте свои пассивные отчисления на сайте shirtestack.com, перепродавая какие-то Папки с фотографиями делаются довольно достаточно просто. Ну и всем пока.